вулкан как геотермальный источник энергии миф или реальность эфиопия это не только самая высокогорная страна африканского континента это также одна из самых активных вулканических территорий в мире в ее центре расположена восточноафриканская рифтовая долина в рифтовой долине находятся огромные кратеры оставшиеся после мощных извержений вулканов бурлящие грязевые пруды и горячие источники которые местные жители используют для стирки и мытья. История вулканов Эфиопии, которых насчитывается 60, способна поведать о многом интересном. Если вы хотите подробнее узнать о вулканической активности в Эфиопии, напишите об этом в комментариях. Изучив горячие источники, ученые просчитали, что их высокую температуру на большой глубине а это порядка 300 400 градусов по цельсию можно использовать для работы турбин по выработке электроэнергии в некоторых местах вулканы способны выдавать до 1 гигаватта мощности а это равно мощности 500 ветряных турбин или нескольким миллионам солнечных батарей в атомной энергетике мощность энергоблоков реакторов составляет от 0,2 0,4 до 1 ,2. 1,3 ГВт. Почему-то о вулканической активности Эфиопии, а также об ее огромном геотермальном потенциале ничего не оглашается и немногие знают об этом. Хотя первые попытки преобразования этой энергии в электричество были совершены почти 20 лет назад на вулкане Алута в 200 километрах к югу от столицы страны Адисабебы. После получения результатов было принято увеличить мощность пробного проекта с 7 до 70 мегаватт. Эти исследования, как и развитие геотермальной энергетики, для Эфиопии очень важны, потому что более 75% населения в наши дни не имеет доступа к электроэнергии. Еще стоит упомянуть, что ученые, проводя анализ спутниковых снимков, смогли зафиксировать дыхание поверхности под вулканами где вдохи сопровождаются поднятием Земли в течение нескольких месяцев, а выдохи – постепенным оседанием почвы в течение нескольких лет. Чем вызываются такие явления, на текущий момент для ученых остается загадкой. Температурные снимки со спутников также позволили обнаружить, что линии разломов на вулкане совпадают с местами появления и рассеивания газов. Это одно из первых наблюдений за геотермальной активностью из космоса и, что очень важно, является доступным для анализа всем желающим. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей использования геотермальных источников, а также нахождения их с помощью спутников. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.sobaka.geocenter.info с пометкой для климат-контроля.